А поговорить я с вами хотела совсем о другом: о том, что часто возникает проблема у детей дошкольного и младшего школьного возраста, что они воруют. Большинство детей проходит этот, наверное, период роста или болезни роста, можно сказать, когда у них возникает вот такое э, желание что-нибудь стянуть из садика, либо у своих друзей. Скорее всего, вы из садика это чаще всего происходит. Без спроса взять игрушку из садика. Ну что тут такого-то? Ничего такого нету, подумаешь, что взял, спрятал в шкафчик. Вот. С одним из моих многочисленных младших родственников такая ситуация возникла. И она возникла не сегодня. Мы беседовали, наказывали, а был, но он был <къех> совсем неподлажительный. И э, вспомнив однажды, что Ярослав Мудрый написал такую, такой свод законов, где за воровство надо было отрубать просто руку. И вот эта мысль меня ассоциировала быстренько с тем, чтобы ребенку наказать руку. Я ему все время говорю, ты свои пальчики-то выстрои, они тебя не слушают, они тебя подводят. И вот, значит, я говорю, короче, все, хватит, натерпелись. Еще раз я услышу что у тебя такой случай возникает. Я беру молоток, очень хороший, настоящий, увесистый. Беру твой пальчик, кладу его на стол и пальчиком, молотком по пальчику, Бабах! чтобы он слушался. Понятно, ребенок не поверил. Проходит некоторое время, и я такой случай опять слышу. Сначала что-то я начала ругаться по привычке, потом говорю, а я же вспомнила, я же тебе пообещала, что я твой пальчик. Беру этот молоток, достаю, беру его руку, говорю, все, идем на стол, сейчас на кухне я тебе пальчик как дам молотком. Конечно, меня многие сейчас осудят, конечно, меня многие сейчас... Скажут, а где же тут ювенальная юстиция? Да пусть она отвернется. Это ювенальная юстиция. Я верю нашему предку Ярославу Мудрому. Короче, ребенок у меня в шоке. Он так испугался, потому что я не играла. Я на самом деле хотела ему стукнуть. Ну, ясно, не по пальцу, а рядом. Но, по крайней мере, он до того перепугался. Он так орал, что думал, все соседи сбегутся. Я говорю, хорошо, но вот имей в виду, в следующий раз все. Так забился у меня. В угол дивана и посидел весь вечер. Потом на другой день, меня эта ситуация все-таки, она зацепила. И говорю ему, нет, я говорю не ему, а да, ему говорю. Короче, завтра пойдем в магазин. Что этот молоток? Ну, пальчик ударишь и все. А потом синяк заживет, и все пройдет, и снова пальчик начнет воровать. Короче, мы идем в магазин, там продаются такие топорики, Кухонные такие, тяжеленькие, увесистые, блестящие. Вот, зайди туда с мамой и обязательно посмотри, сколько он стоит. Я куплю такой топорик, чтобы он у нас был. Мало ли, твои пальчики опять тебя начнут подводить. Так вот, показываю ему эту картинку. Смотри, говорю, ребеночек занимался таким нехорошим делом. У него, видишь, пальчик отлетел. Потом нашла ему картинки, где вообще руки нету. Говорю, вот видишь, взрослые люди занимаются такими делами, и у них рука отпала, потому что так себя вела. Заходим, а, они сходили в магазин, посмотрели, сколько стоит такой топорик, и он мне говорит, этот топорик очень дорогой, он стоит миллионнадцать рублей, у тебя нету таких денег, чтобы его купить. Я говорю, найдем, не переживай. Я пошла, вспомнила и купила этот топорик. Когда в доме появился такой топорик, который я спрятала в секретное место, вот, ребенок точно уже во все поверил, и каждый день потом приходил и говорил мне, я сегодня не воровал, я сегодня не воровал. Прошло несколько месяцев. И, ну, где-то между детьми такая возникает, вот типа там ты украл или еще чего-нибудь присвоил. Он такую возмущенную, да я давно уже не ворую, вы что? То есть вот какой-то роль сыграла этот испуг. А я почему прибегла к такому методу? Потому что, несмотря на все мягкости и тонкости нашего педагогического процесса, иногда вот такие жесткие вещи играют очень... Они прямо с плеча рубанули и отсекли. Это, между прочим, довольно часто встречается в семьях, где... Казалось бы, все благополучно, дети получают достаточно ласки внимания, а ребенок начинает воровать, потому что ему кажется, что его все бросили. И у него возникает такой период, когда он обиделся на весь мир. Когда он был маленький в пеленочках и чуть побольше, все прямо над ним тютю, муси, пуся какой хорошенький такой умничка. А когда он становится уже 5-6 лет и на него не обращает уже такого внимания. Он начинает привлекать к себе внимание разными доступными для него способами. Потом, когда он, мы ему говорили, слушай, ты признайся, мы тебя ругать не будем, он признавался. И за то, что он признался, ему говорили, особенно парни взрослых, ну ты мужик, ты вообще хороший парень, ты нашел в себе мужество признаться в этом и попросить прощения, это не каждый может. Ребенок стал уже это делать ради того, чтобы его похвалили за признание. То есть там другой совсем мотив сформировался, но надо было с этим мотивом и явлением как-нибудь побороться.